Спасибо этому отелью, поехали в другой. Ох, Ух ты это что за резорт-то выбрала? Маракеш очередной? Как я люблю в восточном стиле, да. Пора, наверное, нам в отпуск в Марокко. Так, ну что, мы уже зарегистрировались, пока я, я парковался, да? Ну и, наверное, на этот канал обзора не будет. да? мы сделаем полноценный обзор на твой канал. Идем, уйдем, а там такая территория красивая. Я прям начинаю завидовать, что мы на твой канал только это делаем, а не на наш совместный. Ну что, и у нас здесь огромный имеемый номер. Покадите. И полный обзор этого номера, как и этого отеля, вы увидите на канале Утани. Ну а мы прямо сейчас отправляемся запускать прямой эфир с улиц Пхукета по заявкам зрителей непосредственно с пляжа Ката и Корон. Привет, привет, Пукет. И все, кто с нами на Пукете онлайн. А мы вышли из отеля. Как он? По муку. По муку резорт Байкотагруп. Классный отель, свежий. Его даже на Google-картах я вот смотрел. Просто нету. То есть стоит точка. По а по-моему, он с 2019 -го на года, нету. насколько я поняла. Вроде как в нем уже успели. Но пошли, я туристы. имею в виду на снимке именно. Да, со да. спутника. Его даже там еще нету. Веселые дети такие. <с> Жару вытащили. Ничего, скоро будет это. Постепенно будет все темнеть. Какие у нас планы? Куда мы идем? Потому что, так как мы пешком... То, кто примерно ориентируется в локации на Пукете, понимает, что далеко мы отсюда пешком не уйдем. То есть максимум, как я понимаю, мы можем дойти до Коронда. Но мы и заявили Кото Корон, потому а что да. мы прогуляемся. Конечно, все. Ну, понятно, да, ожидаем, а мы, у, нас, у Нас сегодня весь эфир будет преследовать а, закрытые различные. Тишина и покой. Тишина и покой, да, поскольку туристов нет, все эти туристические районы опустели. Вот, и мы на перекрестке, который достаточно узнаваем. Здесь находится, кстати, вот, кухня-веранда. Мы вчера здесь откушали неплохо. Вот Там за углом аптека Доктор Холланд. И, в общем, это все, что я знаю про этот райончик. А мы давай, наверное, прогуляемся так к пляжу. Давай. Да, то есть покажем, как. обратно, говорит, потом на такси. Ну, видимо, да. Ой, я так не хочу на жару выходить. Вы не представляете. Я к тому же ничего не буду видеть. Много зрителей Сейчас у нас как раз 244 зрителя. И я призываю всех прожать лайкосик за вот это вот морюшко, к которому мы наконец-то добрались. А, я не знал, что со второй линии Ката нету. Коты. Каты. Нет выхода к морю. Нужно обходить. Либо слева, либо справа. Заходить посередине. Нигде нет прохода. Красота здесь какая. Ну, прозрачная вода. Классная. Море огонь. Фу. Все. В прохладе стою. А, заблудились, нет, не заблудились. Мы гуляем, а, идем на соседний пляж. Вот, Какой-то. Какой <laughs> на корон идем. Давай, как иди, как, как Пукет ощущается иди. после Паттайи? Пукет Потому бомба, что мы ребята. Не можем долго. А, независимо ни от чего. Ни от Паттайи ни от чего. Пукет просто бомба, пушка. И вообще, Пукет нам нравится. Пукет он для жизни. Я там больше для отдыха все-таки. Не знаю. Я... Для жизни в смысле? Смысле, без работы. Для жизни без работы. Вот а, если не если работать, то... Это называется для отдыха. Море а показали немножко. Пойдем теперь на вот этот переход на Корон. Сегодня утром мы были на Короне с детьми. Тоже бегали специально резко, тормозили, чтобы был такой смешной скрипт. Вижу, на острове это большой, но это все равно остров. Поэтому смирись, песок на острове. Да, Злата сегодня не настроение. Вот, перехвалили. На самом деле, Злата просто хотела какую-то палку где-то утащить. А ей не дали. Да, и так как мы шли быстро, да, и ей не дали утащить палку, и все. И у нее настроение испортилось. Настроение, да, испортилось. Надеюсь, нас не прибанят за эту музычку. Что это такое? Выборы. Выборы, выборы. Выборы. Если есть возможность, съездите на смотровую Кота вверх дорога между Короном и Котой. Очень красивое место, если дальше ехать вниз, со смотровой будет слоновая ферма, можно слоников покормить ребятишкам. Ну, со слониками у нас как бы перебоев нет, даже в Паттайе. А со смотровыми, да, возможно, мы завтра доедем, потому что сегодня мы закончим эфир, и все, наверное, на этом активити на сегодня закончится. Это что за распродажа? Распродажа товаров, ой, тут все, что все все, что можно и не можно. Но я Пос... первый раз видела, что здесь есть. Высоко на доме указатели. Туда, на Патонг, а в ту сторону а -а -а. Пукеттаун. Точно, то Патонг, пукет то Пукеттаун. Кто, интересно, поднимает голову на таких узких дорогах и читает эти названия. Сколько стоит кокос? Кокос мы купили за 30 батов. Возможно, за 20 где-то в магазине он стоит, но на пляже 30 сейчас нам продали. А, совершенно все. Закрыто на 90%. Даже не, не, не к чему глаз привязать, чтобы сказать. Вот смотрите, здесь было... А, а что здесь было, непонятно. Даже снятые вывески. коронка кота, бутик, Ой, отель. Тут хоть ветерок, да, Да, свист? здесь уже так надо. Вознечек. На Продувай. Ой! <с> Внезапно кончился асфальт. Большинство нашей аудитории. Здесь что закрыто все. Они, конечно же, наверное, больше по ПАТАЕ. Поскольку, ну, мы сами живем в Патае. Вроде как к нам вся аудитория подписывалась, которой смотрели Патаю. Вот, но все-таки надеюсь, что это достаточно. Тех, кто и.. Ездил на Пхукет. Нам рассказывали, точнее, комментировали, что да, любая прогулка хороша, это же Таиланд. Но я тоже согласна, это же Таиланд. Что пальмы есть, тепло, светло, тайская музыка, выборы. Примерно все одинаково, просто что... Кому-то, конечно, здесь знакомые пейзажи, и многие пишут, что какая пустота, да, там движуха была с самого утра всегда. И мы же год назад здесь были, и на самом деле, но ну, мы все это тоже успели посмотреть перед самым закрытием, перед самой пандемией. Дайна-бургер. Дайна-бургер. Да, бургер с динозаврами. А, ну и Дайна-парк, мини-гольф, в общем, это парк, да? Там в комментариях было... Давай поближе, тут а то тебя не слышно. А, то, <смех> я забыла, что я без микрофона. В комментариях было, что дойдите до Дайна Парка. Дошли. Дошли. <смех> мы не знали, что дойдем. <смех> О, динозавр. <смех> так, так, и, и что? <смех> осторожно. Почему осторожно? <я> <смех> не отломает ничего. Вон, у него <смех> палец уже заклеенный. Уже, уже кто-то ломал ему палец. А мы подошли к Бейонт. Это ресторан, да? Да, резорт. resort резорт. Resort. И вот уже почти рядом у нас, совсем рядом у нас следующий пляж, Корон. Вася пришел на эфир, привет. И говорит, привет, ребята, как вам Корон? А, Корон, -то, где мы жили, ночевали. Да. Корон И... классно. Да, мы вам? сегодня прогулялись с детьми там по песочку. Все было супер, отличное море, отличный песок, никого нет. Хороший отель, бан Корон Бури. И на этом все. Потому что mm. больше мы там не ездили, не ходили. Все было закрыто. Леша так вообще не выходил. Только привез нас в отель и увез. Но, в принципе, сейчас корон тихий, спокойный. Никого нет. Красота какая. Красота, ляпота. Да, дыхающих немного. Вот, Но они есть. Вообще, считанные единицы. Я даже не знаю, это... Корон, на короне-то выходили в тот раз, когда год назад приезжали, здесь было полно народу, да? На него мы выходили? Да, да, да, а да тут да, было да. прям забито. Но Хоть мы больше в той парашюты части. Парашюты летали. Больше, больше, в большей степени в той части были. Окей. Все, ладно. Давайте тогда продолжим, да, движение на нашем. Выбор. О, вот, это ж такси. А в него не влезть, у него там балки внутри. Щипы держат. Мы так обрадовались, вот тук тук тук тук. Возьми нас. пукет Айленд Вью Отель. Спасибо, что дошли до нашего любимого пляжа Корона. Вот. По привычке все кричат, и мой френды. Что? Название есть, а стрелы нет. А -а, Ката бич, корон бич. Ката -ката. Ну, это видимо какой-то совсем старый деревянный указатель. Вот, тебе карта рядом. Смотри, изучай. Пляж корон. И здесь как раз таки музыкальный песок. прям Слышно, как он скрипит. Попрыгай по нему. Классно. Он вначале был грязным, и поэтому ничего не получалось. Здесь более... А Здесь он чистый, ему ничего не, ничего не мешает, ничто не мешает скрипеть. Да, мало-мало людей, конечно. Они хотя бы есть. Да. Так же, как и мало заряда у нас батарейки. Давай пока у тебя не села батарейка, тут просто а, Светлана Гришаева уже много раз просила передать привет племяннику Антону Серякова. Он сейчас на Пхукете работает дайвером. Оказывается, еще и дайвинг на букете работает. Это просто журнал. У нас у всех даже. Даже рыбаки уже не рыбачат, не то, что дайверы. еще ребята смело в Таи тоже говорят, что мы хотим встретиться. Вы нам напишите куда-нибудь, чтобы мы поняли, куда вам обратно писать, потому что, Давай это, Таня, в инстаграм. Кирилла, знаешь, что это за вышка? Да. Допустим, сотовый. А, нет, вон, я вижу рупоры. Да, так. И какие твои предположения? Сообщение о цунами. О, молодец. Догадался или знал? Догадался. Молодец. Вот, это тот самый участок, из-за которого мы очень сильно сомневались, стоит ли сделать отсюда стрим, потому что а, здесь что-то идти, идти, идти, ничего нет. Кроме джунглей, нечего показывать. Танюш, ты помнишь, мы в прошлый раз были здесь? Ланбури. в Можно встать. Ты думаешь пустить? Конечно. Давай, да. Мы сегодня из него Конечно. только выехали. Отлично. Давай тогда мы сейчас в Банбури. Там, кстати, были у нас комментарии. Спрашивали, дойдем мы до Банбури или нет. Почти нашли. Торопимся. Пойдем на пляж выйдем. О! Какие резкие. Здесь рядом с отелем такая нага, ориентир пляжа Корон. О-о-о, какая красота. Люди отдыхают на пляже. Книжки читаются, Ты видишь, Кирилл? Вот пришла на пляж и книжку читает. Какая молодец. И ты молодец тоже читал. Он вчера читал дети капитана Гранта. Ой, как, как поют. Мы сегодня да. утром Поющий песочек. Был, звук приятный. Но ну, мы пол пляжа прошли, да? Так. Вы на машине с патой приехали. Сколько по времени ехать и расстояние? Да, мы приехали на машине, но не напрямую. Мы сначала заехали в национальный парк Каосох. И мы ехали... 14 часов. И я думаю, что примерно столько же ехать обратно. Че это у нее такое? Ну что она снимает? Вот. Ну что она снимает? Она на тапок снимает. Я думаю, ничего за камера там с каким-то. Не видно же, только видно силуэт. Это просто планшетка с тапками. Вот что называется снимать на тапок. Но вчера на потонги было больше, да, Ли? Хотя вчера уже не выходной день был. Остаемся? Что, ходите завтра в прямой эфир с, а? с, с Патонга? Думаю, что мы вполне можем продлить этот номер или взять на Патонге. В общем, я делюсь лайфхаком, как спонтанно путешествовать. Сейчас девочки меня поймут, которые знают историю, когда выйдешь за хлебушком в домашней одежде и обязательно всех встретишь. Так вот, мы выехали в джунгли и взяли с собой буквально там одну сменную одежду. У меня кроме платья только одна футболка и шорты. И, конечно же, мы уехали в отпуск на несколько дней. То есть у нас чемодан один на пятерых. У Лехи одна футболка, у меня одно платье, у детей у всех по одной У меня футболки. две футболки, я по очереди могу стирать. Так да. что это так, видимо, работает, когда ты выезжаешь из дома буквально на пару деньков и берешь с собой только одну сменную футболку. Приключения начинаются. В общем, давай подумаем. Мне хорошо, прям, мне, это, мне, мне нравится так путешествовать. Я люблю делать контент, который не надо монтировать. Понятно. Да, ты поняла, да? Вот, вот он где сейчас. собака нас Я нас Я лентяй, признаюсь так, как честно. Оказалось. Как, как, как оказалось. Да. То есть ты так долго монтируешь, монтируешь, потом у тебя все я стоки... Д... Нет, я долго монтирую, ты... потому что перфекционизм. А в лайфе априори ничего не надо монтировать. И тут у меня выбора нет, ну что делать. Ну вот так и идет оно все. То есть это, я, я сам себя просто оправдываю, что это в лайф, лайф и можно все. Дети? Да, давай. А что дети? Голосование. <смех> я не буду... Ну, я давай. Не давай, давай, давай, давай. Спиной. Давай. Вы хотите на бухете остаться? Да. да. Так, это кто громче всех хочет на бухете остаться? Я! Ты устала? Что? На бухете устала? Я хочу остаться на букете! <свят> что кричишь? Оставьте меня на букете! <свят> В общем, дети не нагулялись. Песочек прогрелся, утром он был такой мокрый, сейчас он уже прогрелся сухой, и погода, конечно, идеальная. Цикады или сверчки тут у нас шумят, стрекочат, народу никого нет. С одной стороны закат, с другой стороны луна. И, наверное, пора заканчивать, потому что скоро нас уже даже не будет видно, да? Да, давай, пока все красиво. Спасибо огромное. Всех вас обнимаем, целуем. И вот такого вам замечательного настроения. Эм... Тогда до новых встреч на Пхукете. Отвели мы прямой эфир. Ну, бомба же была вообще. И тут мы встретились с некой проблемой нынешнего Пхукета. Мы не можем уехать. Нету ничего, нет ни тук-туков, ни таксистов, ни мотобайк-таксистов. Скоро еще ничего. света не будет, выключат свет, и мы в темноте будем стоять Пару отелей зашли, говорим, есть у вас такси отель? Говорят, нету. Такси! Не, мы, конечно, мы прошли от Каты до середины Корона пешком. Ну и обратно этот путь мы не хотим идти. К тому же надо покушать. Я бы сел на мотобайк-таксиста и уехал бы в наш отель, забрал бы машину нашу. И приехал бы за вами. Говорят, сестрой, стой, жди, может, будет какой-нибудь мотобайк-такси. А вот мы уже минут 10 стоим, и не то, что такси редко ездит, но и вообще транспорта как-то не видать. Может, поймать кого-нибудь фаранга, сказать, помогай, выручай. Тут вот только что проехал кто-то такой с рязанским лицом, так скажем. Явно русский. Ну, пошли, да. Тяжелая неказиста жизнь бродячего артиста. Причем бродячего это прям в прямом смысле слова Мы артисты <laughs> бродячего шана. <жанра. laughs> Да-да-да, побродили в прямом эфире Теперь бредем обратно в табор Развлекли людей, <laughs> теперь пешком домой вот. Слезай с парапета <соц> Шоу закончилось <соц> <соц> Ну как вы понимаете, идем, идем пешком Что делать-то? Ничего, ничего не нашли Проходим Хилтон, смотрите Хилтон. На, на прямом эфире нас спрашивали Хилтон работает или нет, непонятно было совсем но И вот сейчас видно, что Работает. Но вообще машины подъезжают, кого-то усаживают. Такое ощущение, что там какая-то вечеринка просто. Так, чтобы вы понимали, я не успел включить запись. Таня позвонила и договорилась. Так вот, что значит язык до Киева доведет. Я-то думала, нужно иностранные языки учить. Ну, в общем... Она позвонила в ресторан Чехов, в который мы хотим сходить на проверочку. И вот мы решили это, а позвонить в, в ресторан, сказать, может, вы нас привезете к себе, и мы у вас покушаем. Таня решила, не я, не мы. Да, я...". Просто... Просто я говорила таким елейным голосом. Сейчас приедет мальчик и увидит взрослого мужика со мной рядом. Ты сказал опять человек. Все. Я ж не сказала, что со мной еще мужик с Дугану. Зато большой, прожорливый, хорошо поест. Придется много тебя съесть. Да. Чего договорились-то? До чего? Стоять, ждать, он сейчас приедет сам лично. А, на машине нас всех заберет? Да. О, найс. Хорошо, спасибо. О, все вкусно. это? Ты вперед. Привет! Здравствуйте. Заскакивайте, Девочки, попочки подвинули. <RP gegangen> Сейчас папа свою вставит. <Otto> Ура! Вы кушать будете? Конечно, да. Мы спасибо, до свидания. или что это? или ну и почему мы решили сюда приехать, потому что нам порекомендовал это место Василий из канала ProPuket. Русская кухня, кормят вкусно, много и в общем мы сюда вот на проверочку. Welcome, залетайте! Ну что ж, ресторан Чехов, ресторан-бар. Что у нас тут по меню? Порции большие, на одного там борща, тарелку борща за их даже на двух. Так что лучше подумать, что заказать. Ты заказал солянку, да? Как солянка? Да. Очень вкусно. А дашь попробовать? Да. М -м -м. Чуть не распробовал, да, еще? Без мяса дам. М -м -м. Мясо мне. М -м -м. Очень вкусно вообще. Не, не распробовал. Где? Вкусно. Что они кушают? Они кушают котлеты? Корпету. С картоской? У меня оливье, ну и королета. Все вкусное, я доволен. Хорошо, что послушали секретарь. Не, нас привезли. <связанец> так, так. Хорошо, что привезли, а а хорошо, мы что привезли не дошли. Да. Это сервис, да. За это отдельный респект. Спасибо, Никлай. <связано> в общем, Таня со мной все-таки решила поделиться. Селянки не жадничай. Иначе в меня гречневое золото не влезет. <связано> да, гуляшь с гречкой. И с грибами. Как вкус? Как гуляш. Как гуляш? Как кружки и Ну и на эфире, кто у нас устраивал батл Лео или Чанг, в общем, рекомендовал мне после эфира пригубить немножко. Не угадали, не Лео и Не Чанг. У них здесь разливное синха. Мы поели, и нам привезли счет. книгу Почитать. Почитать, да. Кирилл, Домашнее задание пришло. Счет пришел в Вишневом саду. Все? Прочитали, Прочитали да. Да? да? Окей, ладно. Тут русский чай, у нас такая традиция чайная. А, это Здорово, это прям здесь, да, чтобы можно было выбрать? Да. Очень много чая пьют. У такой чайник да. был. Он там внутри, да? Он там. Да. Это такой был. Вы откуда? Ижевск. Из Эзерска, из Магадана. Да. Я думаю, у вас и тут были гости и не только. из Магадана, и и подальше и райончики. Подальше были, гости разные. Спасибо. Привезли, накормили, вкусно было. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Вау, я прям вообще это. От пуза, что называется. Здесь, здесь бары работают, да? Ну здесь прям так атмосферненько, да? Оазис небольшой, да. Ресторанчики, барчики. Вот где жизнь. Вот где да, она замыкала. Вспоминания о былом Пукете. Я думаю, что они еще и работают, в том числе и благодаря наличию здесь ресторана Чехов, да? Да, конечно. Вышел. Поел в ресторане и пошел такой, куда-нибудь упал вот тут. Такое автопати. Что, Рили? Злата запомнила, где она бросила палку, из-за которой расстроилась на лайфе. Понимаешь, она весь вечер ее вспоминает и ждет, когда мы пойдем обратно. Она во время прямого эфира нашла палку и бросила ее, да? Я поб... Кирилл не разрешил забрать. Ага. Она побежала за палкой. Что? Вот она, соломинка. Соломинка? Да. Это, блин, странно. Я думала, она такая, как мы сейчас. Мы вообще не знали, что думать, Яна. И сейчас она нашла ее и показала нам, мы тоже не знаем, что думать. Ну, окей. Ребенку важна. А почему она тебе нравится? Потому что это соломинка, я никогда соломинка. Сол соломинок не видела. Как же все таки люди рады видеть других людей, почти вымершим с другой стороны. Кате, да, вымершей Катя. Пока на входе, единственный бар, они все прям, люди, мы тоже здесь есть. Люди! Дальше все. Пустота. Ну просто мы идем по всем, по этим канализациям. И не выпал ни один таракан. Я говорю, у них даже тараканов не осталось на пухейце. А, таракан. Опа. А, свет вырубили. Не успели домой дойти. Не успели до дома дойти. Всем спать. В пятизвездном отеле. А где подвох? А где подвох? Ну что, гай, за меня остановила Почему-то полиция? Okay. Вот я... I have, I have ah, в этом отеле очень много людей. На завтраке было. Во время прямого эфира мы выходили к морю вот там, в ресторане. <музык> лучше, чем тут? Да, гораздо лучше.